привет друзья с вами снова красная машинка снова сейчас погоняем с вами и у нас сегодня с вами будет первый босс. вот такой комбайн будет летать страшные шипы у нее такие на колесе но я думаю он нас... ай, ай давай, давай, давай давай давай давай давай давай давай давай сильно он нас наверное не догонит ведь мы ну, спортивная гоночная машина а это просто комбайн но, но... Что-то практика показывает. Ай-ай-ай-ай-ай, бра... бомбочку. На тебе. Ух ты и бомбы не хватило. Можно, наверное, уже все-таки насобирать как можно больше денег. И улучшить же. Все-таки улучшить нашу машинку. А потом на максимальных улучшалочек. Улучшалочках. Вот. А, проехать все, все-все-все задания, все турниры и посмотреть, как же мы сможем с этим справиться. Кто хотел бы тоже на максимальных проехаться, ставим пальчик вверх и пишем в комментариях. А может есть те, которые уже и гоняли на максимальных получалках и полностью подходили эту игру. Если есть и такие, тоже, ребята, отзовитесь. В общем, эта игра, ну, я не знаю, хоть она и простенькая. И. Ну, я не сказал, что здесь вообще супер-мега-пупер графика. Она нам очень сильно нравится. Ну вот есть какая-то вот.. Как бы правильно так выразиться от душинка. или душа в игре какая-то такая есть, что в нее хочется играть, играть, играть. Вот, у нас э, вулканы, вот эти вот камни, падающие с небес. Суперсила, давайте дождемся, пока нас догонит комбайн, и попробуем его полностью уничтожить. Наверное, сейчас пора, давай, ну, ну. А, решили бомбочку, да, давай, давай, давай, бомба. Бу! Забыли уже про суперсилу и просто-просто несемся вперед. Кувыркаемся. Вот так просто кувыркаемся. Нужно от них сильно-сильно отрываться. Идти, идти, идти. Смотрите, мы очень сильно поранены Отбиваться уже просто нету. Сил капот побитый <сампороки> пороги вообще исчезли но мы справились и у нас впереди ух ты шарк вот это уже точно акула шарк в переводе акула если первая по моему слэшер была то это шарк уже сто акула но что то цвет какой то не совпадает Увидите видите у у старой машинки более, более близок к цвету акулы Но авторы так значит видят они авторы они дизайнеры они так видят нам остается принимать игру такой, какой она есть. В принципе, как вы заметили, мы уже немножко машинку улучшили. Не максимально, конечно же, но уже намного лучше. В общем, кто будет играть, даю маленький совет. Как можно быстрее, ребят, покупайте, вот видите, циферка 2x у нас или x2. Вообще это умножить на 2. Это все очки, которые. Вот эти все бонусы, которые плюшки мы получаем. Умножается на 2. То есть, чем раньше вы купите себе такую клюшку, э, такую лучалочку, тем быстрее вы наберете много-много-много очков и быстрее собираете монеток, чтобы что-то купить. Ну, а пока опять помятые, опять расстроенные. Смотрите, как она смотрит на этих акул. Э, бомбы уже их практически-практически еле-еле-еле дотягивают остается вот так вот летать и отрываться от них. Слава богу попадаются всякие утяжелки сердцами. Давай, давай, давай, лети, лети, лети, собираем как можно больше, как можно больше кристаллов. Мне кажется, что в первых задачи. Ух ты зайчик, вет. Какой зайчик или кролик у нас был? Вот так вот. Вот она вулканическая суперсила которую мы забыли включить в прошлый раз давайте вернемся бомбочки возьмем ведь у нас под действием суперсилы пока все улучшалки можно собирать вот так. Немножко... О, все отлично ух ты шестеренки ай-яй-яй-яй надо было шестеренок на собирать можно больше там можно покупать за них всякие плюшки для нашего автомобиля ну ничего раз возвращаться, не будет о все куда возвращаться акулы акулы какулы как говорит мой трехлетний сын какула папа какула так интересно это звучит когда-нибудь попробую видно если запишу вставлю обязательно в игру как он это говорит очень не нравится но тем временем у нас еще очередная победа и булли билли я не знаю честно английский ну не мое можете меня поправлять. О, вот, ребята, кто стопроцентно знает, как правильно читается это, пишите русскими буквами английские слова в комментариях чтобы все знали, как правильно они читаются. Вот и чтобы ребята, которые надумаются также снимать и озвучивать видео на эту тематику, в следующий раз уже не делали моих ошибок и правильно называли автомобили вот так вот ребята будущие блогеры не за что вам за маленькую подсказку за маленькую просьбу а мы пока ух ты как мы их продинамили они а, на долго конечно мы продинамили но э, пока пока видите у нас даже и бампер целый в этом турнире Наверное, все-таки наши улучшалки дают о себе знать. Или уже профессионализм наработан. Вот бомбочка. Пу! Взорвали. Даже не догнала нас акула. Одна какула отстала, вторая какула догоняет. Какие злостные какулы у нас. Не буду их акулами называть. Будут у нас какулы. Вот так вот бомбочки, бомбочки. Хорошая штука бомбочки. Мы их немножко улучшили. И они сейчас просто разрывают как на пополам. Застряла. Там и сиди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай бомбы! Сколько их сразу! Но у нас уже мощный. Ой, все их застряли там внизу. Застряли. Мечтай! Мечтай! они вырвались я не знаю, сколько у них там лошадей под капотом. Но, тем не менее, а я мне кажется, уже скоро финал, финиш, и они нас не до... О, сердечко нам попалось! Да, просто мы просто везучие! Просто везучие у нас наш сегодня день. Зимний день, первый морозный день в этом году. Очень такой сегодня 12 градусов аж за окном. Кто не знает, 18 год, 12 градусов в середине января. Это, это что-то. Вчера был снег, сегодня его уже практически нету. Я не знаю. Вроде и морозы на улице, но снег как-то исчезает. С улиц города. Так, тарелка. Улетай! Вот какая год сливая тарелка! Сбили мы ее. Помяли все, но. А вот и финиш. Мы опять победили. В общем, ребят, подписывайтесь, поддерживайте нас, делитесь нашими выпусками, ставьте пальчики вверх. Всем пока-пока.